Ну что ж, коллеги, давайте начинать. Сегодня мы проводим цикл вебинаров, двухдневный цикл вебинаров, посвященный выбору протекторов. Сегодня мы говорим про выбор нативного протектора. Меня зовут Тимофей Матриницкий, я руководитель направления Гордант, мой соведущий Антон Тихенко, руководитель технической поддержки, который мне, я надеюсь, очень поможет отвечать на вопросы. Так, смотрите, идея сегодняшнего вебинара в том, чтобы подсказать, помочь разработчикам, которые никогда не занимались защитой, никогда не взаимодействовали с защитными технологиями, помочь им в огромном листинге, который протекторы, как правило, выливают на свой сайт, понять, что из этого фундаментальные защитные технологии, а что из этого просто какие-то фичи или, не дай бог, просто маркетинговый шум, за которым не стоит вообще ничего. Давайте для начала напомним, какие есть цели использования протектора. На самом деле их не так уж и много, но условно можно поделить на три группы. Во-первых, это защита от анализа. То есть, то есть ваше приложение, защищенное протектором, должно быть таким черным ящиком, чтобы злоумышленник ни в коем случае не смог понять, как оно работает, на каких принципах оно строится, как работает код, как работает какая-то конкретная ваша ноу-хау функция. Если ему... То есть, по сути, защита от анализа должна не, доп, не позволить злоумышленнику обнаружить какие-то недокументированные возможности, ну, какие-то бэкдоры, которые вы сами для себя оставили, исследовать принципы работы программы и, например, написать какой-то генератор ключей, который мы видим очень часто для огромного количества просто программ. Вторая группа – это защита от модификации. Здесь уже уместно говорить про ломание программы, то есть вмешательство в работу, например, ну Банально отрезать проверку пароля. Если вы где-нибудь видели, я не видел, но, может быть, вы где-то видели книжку там, «Взлом программ для чайников», то вот отрезание пароля – это будет... То, что, это то, что должно быть в первой главе этой книжки. Если ваша программа лицензирована, то ну, тут очевидно. То есть это отрезать проверку лицензии, отрезать проверку обращения к ключу и снять ограничения в работе ПО. То есть расширить лицензию, если она, допустим, ограничена каким-то временем, то просто вырезать вот алгоритм проверки времени, чтобы программа стала вечной, и клиент вам больше никогда не платил. Ну и есть защита от копирования. Тут либо... Задача злоумышленника – либо полностью скопировать программу, опять же, отрезав ключи, либо украсть какие-то ноу-хау алгоритмы, ценные алгоритмы вашего ПО. Типы протекторов. Все протекторы, по сути, можно разделить на две такие большие категории. Это упаковщики, они же пейкеры, они же конверты, они же envelopы. Это несколько старая технология, которая, ну, лет, наверное, 10 назад еще была актуальна, сейчас она постепенно все... Все менее и менее актуально, и на, на первое место выходит уже протектор Профессион, профессиональный протектор, который полноценно защищает от анализа от взлома. Но для начала мы рассмотрим именно упаковщики, потому что многие такие известные протекторы с достаточно популярным таким достаточно популярное, с достаточно известным именем. Они позиционируют себя именно как упаковщики. То есть упаковщики традиционно занимаются всего двумя вещами. Вот то, как они себя сами позиционируют. Это сжатие файлов. Опять же, но это не имеет никакого отношения к защите. Это просто делается для экономии места. То есть, по сути, это RAR-архив. Сегодня мы не будем касаться сжатия файлов. И второй момент, который нам как раз-таки более интересен, это защита от непрофессионального реверс-инжиниринга. Это вот то, что я вычитал на одном из сайтов, на одном из протектора. Что такое непрофессиональный реверс-инжиниринг, для меня не совсем понятно. Вот давайте разбираться. Если зайти на сайт любого упаковщика, кое кстати, ну, бы не сказал, что особо мало, то там опять же вот есть огромный листинг, такой фич, мы умеем и то, и то, и то, и то. Есть всего две технологии, которые, вот, на наш взгляд, просто must-have в любом упаковщике. Иначе этот упаковщик какой-то очень очень странный, и его защита от непрофессионального реверс-инженеринга уж очень непрофессиональна. Эти технологии две. Первое – это шифрование секций программного кода. И второе – очень важный пункт – это защита импортов. Вот давайте рассмотрим уже предметно, что это такое. Шифрование секций кода. Здесь да, слайд немножко тяжелый, но я думаю, он вам знаком. То есть слева это такая усеченная структура .exe файла, в котором нас интересует... Я надеюсь, мой курсор видно, если не видно, я сделаю вот так. Да, нас интересует здесь PE-заголовок, количество секций, в данном случае две. На самом деле, естественно, в экзешнике гораздо больше, но для упрощения возьмем, что их две. Есть заголовки секции и есть, собственно, данные секции. Пусть у нас в первой секции находится программный код, во второй секции находится данное приложение. Когда этот незащищенный exe-файл, состоящий из двух секций, проходит через упаковщик, то происходит следующее. Во-первых, сразу оговорюсь, что есть, конечно, некоторые отличия в том, как поступает Гардант и как поступают некоторые другие упаковщики. Вот картинка справа – это то, как поступает Гардант, что мы делаем. Мы создаем в файле дополнительную секцию, в данном случае это секция номер 3, но понятно, что мы, естественно, увеличиваем их количество, добавляем секцию, добавляем туда распаковщик, то есть какой-то наш алгоритм, который будет распаковывать код, вырезаем код из оригинальной секции 1, вырезаем данные из оригинальной секции 2, там оставляем пустое место, шифруем на а есть ключи, допустим, каком-то, и помещаем вместе с распаковщиком в секцию номер 3. Сразу оговорюсь, что э, вы можете мне сразу сказать, так секундочку, так приложение же просто в два раза станет больше чтобы он, на, на, на диске. Чтобы оно не стало больше, в заголовках секций, вот 1 и 2, мы обнуляем э, память именно на диске. Там есть такое значение, именно память на диске. И вот этот как раз файл, защищенный .exe, это и есть файл, который уже прошел упаковку и может передаваться конечному клиенту. Это то, как делаем мы. Некоторые упаковщики, они не вырезают данные из секции 1, они шифруют прямо туда же. вот, Вместо программного кода, который был они прямо в секцию 1, пишут уже зашифрованную его версию. То есть не комкают все в секции номер 3. Ну, на самом деле разницы никакой. Можно и так, и так. То есть вот это вот уже защищенный файл должен передаваться клиенту. Так, теперь немножко отвлечемся от шифрования секций и вспомним, как у нас загружается программа в оперативную память. Программа, естественно, состоящая не только из экзешника, она состоит из dll и здесь важно понимать, что DLL-ки – это не то, что вы сами сделали, это еще все системные DLL-ки. То есть любая программа, особенно написанная на языках высокого уровня, она так или иначе использует какие-то вызовы внешних dll те же системные. Так или иначе, они есть в любом случае. И когда операционная система загружает вашу программу в виртуальную память, она пихает вот весь объем программы. То есть и EX, и DLL, и данные, она выпихает все все, все. все вместе в оперативную память, а именно выделяет виртуальную память процесса. Сразу говорю, что виртуальная память процесса достаточно такой объемный сегмент памяти. В случае с 32-битными операционными системами он составляет фиксированно 4 гигабайта. Вот если ваша программа весит 10 мегабайт, вот тут для нее будет виртуально выделена память процесса размером 4 гигабайта. И здесь есть любопытная деталь. А вот вопрос. А в какое место этой виртуальной памяти процесса суется программа? Вот как, в какое место она приземляется вот при загрузке? А раньше в старых операционных системах, то есть, вот, казалось бы, да, она приземляется там с нулевого байта. Ну, было бы логично. А в старых операционных системах а, экзешник, вот в заголовках экзешника можно было прописать конкретно байт, с которого он был, байт а, в виртуальной памяти процесса, с которого он будет писаться. То есть, по сути, разработчик мог сам, сам устанавливать этот момент. Начиная с Windows 8, кажется, если я не ошибаюсь, операционная система просто игнорирует, эту команду, и она сама рандомно, вот в этом вот 4-гигабайтовом пространстве, она сама рандомно куда-то засовывает вот эту программу. То есть это важный момент, нам надо это запомнить, потому что нам впоследствии это понадобится. То есть если представить, то представьте себе такую вот огромную-огромную-огромную вселенную, и где-то вот в каком-то рандомном месте этой вселенной находится ваша программа. Вот с этим знанием едем дальше. Прошифрование секции кода. Продолжаем прошифрование секции кода и посмотрим, как идет, как происходит запуск упакованного файла. Вот защищенная программа. Защищенная программа запускается, выделяется память процесса в оперативной памяти, как раз те 4 гигабайта. Где-то в этой памяти разворачивается вся программа и происходит следующее. Естественно... До того, как управление будет передано самой программе, происходит операционная система выполняет массу различных действий, а мы о них расскажем чуть попозже. Но после, вот, после выполнения операционной системы всех необходимых действий, загрузки всех DLL, самого экзешника, расставлением адресов и функций, происходит передача управления уже самому exe-файлу. Здесь важный момент, что в структуре exe-файла есть поле, которое... Ну, по сути говоря, есть переменная, которая указывает на э, точку начала исполнения защ... э, исполняемого файла. Точку начала исполнения, Вот куда операционная система должна передать управление после того, как приложение полностью загружено в память. Когда программа exe, -exe файл проходит через упаковщик, эта точка она меняется. И в данном случае она у нас установлена на убрана с секции номер один, где изначально был исходный код, она убрана на секцию номер три. И операционная система передает управление, по сути, именно первому, первому, коду, первому блоку кода, находящему в, находящемуся в секции 3, это то есть распаковщик. Приложение стартует и дальше... У распаковщика задача, задач, по сути, простая. Ему нужно расшифровать программный код и положить его в оригинальные секции. Поэтому он проводит процедуру получения ключа шифрования. А на самом деле вот эта, вот эта стрелочка, ключ шифрования, да, она вообще-то заслуживает отдельного вебинара. Сейчас я по верхам расскажу, как это происходит. Ключ шифрования в случае с разным протектором может вырабатываться очень по-разному. Например, некоторый протектор может просто внутрь распаковщика его записать в константу. То есть распаковщик просто берет эту константу и на ней расшифровывает программный код. В случае с Гардантом, так как мы занимаемся системами лицензирования, идет общение с лицензией, а именно с ключом. Вот как раз таки вот эта вот стрелочка. И здесь важный момент, который очень сильно влияет на защищенность всей системы, это то, что математика здесь устроена достаточно хитро. Из ключа никакие секреты. Вот этот ключ это либо аппаратный ключ, либо программный, какой-то вот внешний элемент, где хранится секрет. И Хитрость в том, что никак секреты из ключа не выходят. То есть ключ и его алгоритмы внутри – это всего лишь один из элементов, которые участвуют в очень-очень длинной математической формуле по онлайн-выработке ключа шифрования. То есть если на пальцах объяснять, в аппаратный ключ отправляется Распаковщик отправляет в, в аппаратный ключ некую последовательность. Аппаратный ключ, например, шифрует ее на каком-то своем уникальном ключе шифрования, возвращает, распаковщик дальше пытается применить этот полученный результат дальше по формуле для получения уже ключа шифрования, на котором защищен программный код. Если ключ неправильный, или ключ не содержит нужного алгоритма, или ключ не содержит нужного ключа шифрования, то вот эта вот длинная математическая последовательность нарушится, и получить ключ шифрования распаковщику уже не удается. Вернее, он его получает, но этот ключ не подходит для зашифрованного программного кода. Да, какой-то ключ он получает, но ничего расшифровать им не удается. Если ключ правильный, то происходит расшифровка программного кода и запись этого программного кода в оригинальные, ну, программного кода или данных в оригинальные секции. В данном случае это секция номер один и секция номер два На что здесь вы можете обратить внимание особенно? Да? То есть это то, как работает именно распаковка. Но самое главное надо понимать, что как только ваш экзешник, вернее, не как только ваш экзешник, как только ваш код, не распаковщик, а именно ваш программный код получил управление, с самого первой секунды, как только, как только он получил управление, он находится в оперативной памяти в абсолютно открытом виде. Сдампить оперативную память – это ну, не проблема вообще. Просто скачиваете все 4 гигабайта. Более того, ну, я, я немножко умолчал, из этих 4 гигабайта 2 гигабайта – они вообще служебные. Так, так что под ваше приложение только, выделяется только по факту 2 гигабайта. Вот скачиваете 2, 2 гигабайта часть, отрезаете все нули, и вот ваша программа абсолютно в неприкрытом, открытом виде, просто вот, ну, не исходные коды, исходные ассемблерные инструкции, то есть компилированный файл без всяких защит, вообще без всего. И это очень большая проблема как раз-таки для распаковщиков, и, видимо, именно поэтому они позиционируют себя как защиту от непрофессионального реверс-инжиниринга, потому что э, защита от дампа в случае шифрования секций кодом нет никакого. По сути, экзешник защищается только пока лежит на жестком диске. Некоторые протекторы, да, останавливаются уже на этом. Ну, мы же сказали про непрофессиональный, защиту от непрофессионального реверс-инжиниринга. Но... Добросовестные ребята докручивают вторую технологию, которая должна быть в любом протекторе, в любом, извините, упаковщике. Это защита импортов. Вот немножко подробнее про нее. Я не сомневаюсь, кстати, что вы ее видели на огромном количестве сайтов, потому что многие протекторы нормальные, адекватные, они считают просто своим долгом написать, что вот мы защищаемся от импортов и даже говорят про таблицу импортов. А опять смотрим на структуру экзофайла. В PE-заголовке там, на самом деле, очень много параметров. Один из них – это... Адрес таблицы импортов. Сама таблица импортов, находится в одной, из, в одной из секций файла. И, по сути, вот в заголовке просто идет ссылка на эту секцию. Адрес таблицы импортов, это по сути, вернее, таблица импортов, это по сути такая... Карта, карта вашего приложения. Как я уже сказал, любое вендовое приложение, особенно написанное на языках высокого уровня, оно так или иначе использует внешние какие-то библиотеки. Свои собственные, которые вендор написал, служебные, неважно, оно все равно использует какие-то. И если вот все эти библиотечки отрезать, все вызовы, то приложение мгновенно приводится в какой-то кусок непонятного кода, который не способен выполняться. Просто операционная система его просто не сможет выполнить. Ни одну, ни одну функцию вообще с него. Она, по сути, даже не сможет правильно его загрузить в, в оперативную память. Поэтому, когда злоумышленник дампит ваш, ваше приложение, вот это вот расшифрованное, когда уже распаковщик сделал свое дело, и приложение лежит в открытом виде в оперативной памяти, для злоумышленника крайне важно восстановить все эти импорты. То есть восстановить, какие функции вы вызываете, из каких вот восстановить всю эту карту. Давайте посмотрим, как это он будет делать. Как это вообще работает, Вот если мы пока не говорим про защиту импортов. Пока это просто как это работает. Таблицы импортов. Смотрим на верхнюю часть вот этого белого рисунка вот этого белого рисунка, на... таблица импортов на жестком диске представляет собой вот такую вот сложную структуру. Сразу говорю, что это рисуночек для только одной dll -ки. То есть таблица импортов состоит из много... многих... многих таких рисунков. То есть мы здесь видим имя dll и здесь видим имена импортируемых экзешником функций. То есть они здесь абсолютно в открытом виде. Нас интересует, конечно, тут таблица Import Lookup Table, в которой хранятся вот названия функций. Естественно, если злоумышленник видит название функций, ну, каждый разработчик вроде как старается их называть понятным, понятным, э, с понятным словом, чтобы было четко ясно, что эта функция делает. Поэтому вот, представьте себе, он дампит вашу программу и прекрасно видит в вашем коде в этой таблице, в таблице импортов, где конкретно, что конкретно вызывается, где конкретно лежит та или иная функция, видит все. Массив структур и дата, не спрашивайте меня, почему их два одинаковых, вот так вот работает операционная система. И вот этих вот структур в таблице импортов столько, сколько DLL-ик использует ваше приложение. Повторюсь, они системные и ваши собственные. Соответственно, с возможностью просматривать вообще все функции. Когда приложение загружается в оперативную память, то что делает операционная система? Она, когда разместила в виртуальной памяти процесса все dll все загрузила, она проставляет в один из массивов структур, проставляет уже конкретные адреса этих функций. И вот, собственно, ваша карта и есть. Карта вашего приложения. Если я сдамплю ваше приложение, я четко вижу, ага, create for у меня находится по такому адресу, save по такому, и мне остается просто сходить в этом дампе, который я скачал с оперативной памяти, сходить по этому адресу, и я четко буду понимать, что за инструкция находится по этому адресу, и что они делают. Это то, как работает. Давайте посмотрим, как от этого защищаться. В процессе упаковки происходит следующее. Из... Каждого каталога импортов, каталог импортов, повторюсь, это кусочек таблицы импортов, посвященный функциям в одной и той Из каждого каталога импорта в таблице вырезаются абсолютно все функции, кроме системных. То есть задача оставить в таблице импортов минимальный набор функций, чтобы экзешник просто запустился. Чтобы он корректно отработал и передал управление распаковщику. Все функции вырезаются и помещаются в распаковщик. То есть на выходе у нас получается нижняя картинка, когда э, приложение по сути-то оно поломанное, потому что оно не, если вы его, да, даже если оно запустится, то с вырезанными функциями оно просто не будет работать. И, соответственно, даже здесь, здесь уже появляется защита от статического анализа, потому что таблица импортов, ну, мы зашли в экзешник защищенный, открываем таблицу импортов, а там ничего нет. Там только служебные функции, этот экзержник просто не рабочий. Это если мы говорим про статический анализ на жестком диске. Теперь посмотрим, то как это происходит в оперативной памяти в динамике. Запуск упакованного файла происходит... Давайте повторимся еще раз. У нас есть вот эта вот структура в таблице импортов. Когда происходит загрузка в оперативную память, в одном из массивов структуры ImageStankData проставляются адреса, Функций. В данном случае адреса, повторюсь, это только служебных функций, минимально необходимых для запуска экзешника. Дальше передается управление распаковщику, то есть операционная система здесь отработала, она не знает, что экзешник еще не, экзешник, так, не функциональный, Ну, вроде, вроде все, все, все в памяти разместила. Вроде все все отработалось корректно. Она не знает, что здесь еще должны быть какие-то функции. Понятия не имеет. Она спокойненько передает управление распаковщику, а распаковщик уже подставляет в массив структур адреса функций. И при этом обращаю внимание, что он не подставляет именно самих функций. То есть представьте себе, вот вы на месте бедного злоумышленника, который открывает, вернее, сдампил ваших приложений, открывает таблицу импортов, а здесь... Тысяча строк просто с, как, с какими-то адресами как, каких-то функций. На какую функцию ссылается эта память, непонятно вообще ничего. То есть остаются только служебные функции. Вот в этом и есть защита таблицы импортов. То есть мы скрыли название, мы скрыли, по сути, карту. Да, точки на ней какие-то есть, но что эти точки означают и нужно ли вообще по ним идти, он будет не знать. Он это негодяй. Теперь давайте посмотрим на очевидные недостатки упаковщика. Ну, во-первых, как я уже сказал, что в оперативной памяти программный код лежит в открытом виде. Если вы его, если злоумышленник его дампит, то, естественно, уже никакой защиты от этой от, от, от анализа речи не, не идет. Да, он не сможет посмотреть, не сможет составить карту приложения. Но сам код экзешника у него будет на руках абсолютно не защищен, абсолютно открытый, как, как будто вы ничего не защищали. А второе, касающееся таблицы импортов, это существуют утилиты восстановления этой таблицы. То есть можно в автоматическом режиме просто запустить вот, анализатор дампа, и он просто восстановит эту таблицу импортов. Да, не все там так просто, но по сути-то вся защита... Она строится именно на таблице импортов. И если есть утилиты восстановления просто их, то это как бы, доверие не внушает. Именно поэтому у нас есть разделение на упаковщика и протектор, потому что протектор, он пошел немножко подальше. Протектор использует качественно дополнительные технологии, помимо шифрования секции кода, помимо защиты таблицы импортов, он использует еще ряд технологий. Это виртуализация кода. Это мутация кода, это усиленная защита от дампа. Сразу говорю, что усиленная защита дампа – это не отдельная технология, это часть как раз виртуализации кода. Давайте посмотрим на них поближе. Виртуализация кода действует следующим образом. Берется какой-то блок кода, какая-то функция ваша, вот она показана слева. Вот ассемблерный, скомпилированный код – это какие-то ассемблерные инструкции. И дальше это этот блок кода преобразуется в вот так называемую виртуальную машину, которая состоит из псевдокода или, по-другому, байткода и интерпретатора. Сейчас сделаю лирическое отступление, которое вот, идея пришла, вот, как, как лучше объяснить, что такое псевдокод. Вот пришла идея буквально за полчаса до вебинара. Есть такое понятие, как «шифровальщики Навахо». Во время Второй мировой войны вот в американской армии часть радистов, вот в команду радистов были привлечены представители такого индейского племени. Он, на самом деле, достаточно малочислен, там несколько тысяч человек всего. Их особенностью было то, что у них, вот у этого племени Навахо, был очень сложный язык, который крайне сложно анализировать и понимать. И эти радисты, они применялись как раз вот в американской армии во Второй мировой войне, потому что никто не мог, ну, какие-нибудь там японцы, он понятия не имел, что, что эти люди говорят. Они передавали шифровки на своем языке, вот там Наваха, и какой-нибудь японец, он понятия не имел, что это за язык. Ну, какая вероятность, да, что японец знает язык какого-то немногочисленного племени где-то на территории США. Так вот, псевдокод – это вот этот вот язык Наваха, который никому не известен, с ним никто не понимает, как работать. А интерпретатор – это вот этот индеец Наваха, который как раз-таки только он и знает, как правильно транслировать из этого байткода, из этого псевдокода, оригинальную программу. При этом виртуальная машина на самом деле у правильных протекторов, она пошла немножко дальше, она еще круче, чем ребята из племени Наваха, потому что… Псевдокод и интерпретатор, они генерируются в процессе защиты уникальным образом. То есть вы берете одно и то же приложение, если вы вот просто одно и то же, вы защищаете два раза подряд, у них, во-первых, у защищенных приложений будут отличаться сигнатуры, отличаться контрольные суммы, у них будут отличаться псевдокод и, соответственно, интерпретатор. То есть это такая уникальная система вот команд и регистров. Это как работает виртуализация кода. Соответственно, когда если сдампить вот такую конструкцию, то в целом ни один компилятор в мире, кроме соответствующего интерпретатора, то есть ни один компилятор в мире не будет знать, как с этим кодом работать. Он просто не выполнится. Давайте теперь посмотрим в динамике, как это работает. В случае, да, в случае с гордантовским приложением псевдокод дополнительно еще и шифруется, как это было в случае с упаковщиком и шифрованием секций экзофайла. То есть псевдокод дополнительно еще шифруется опять-таки на ключе, на каком-то ключе шифрования. Теперь посмотрим, как это выглядит опять же в виртуальной памяти процесса. Вот, когда я буду говорить красной линией, красной линией, вот этого повествования по слайду виртуализация кода будет проходить именно усиленная защита от дампа. То есть у нас есть незащищенный исполняемый код процесса, из которого, то есть у нас, давайте я вернусь назад, у нас из программы, вот помимо блока исходного кода, который у нас показан слева, у нас в программе остается еще много другого программного кода. Защищаемая функция вот этот блок, она выдирается из программы, в случае с Гордантом, опять же, я повторяю, не в случае со всеми протекторами в мире, а в случае именно с Гордантом, она выдирается из программы, вставляю, из не... транслируется на псевдокод, подбирается интерпретатор для него, помещается во внешний контейнер вообще, а на место вот этого вырезанного исполняемого кода ставится вызов виртуальной машины. Таким образом, Незащищенный исполняемый код процесса это оставшееся приложение, которое вот не защищено. То есть это вот, по сути это результат работы распаковщика. Вот распаковщик распаковал защищенный, защищенный код. Вот этот код в открытом виде. Но защищенных функций, которые виртуализированных функций, в нем уже нет. В нем есть только вызовы виртуальной машины, а именно интерпретатор уже. Незащищенный исполняемый код вызывает интерпретаторов именно в моменте. Тут, ва, тут важно отличие от расшифровщика, что э, вся эта конструкция по э, выполнению псевдокода, она выполняется исключительно в момент, когда этот псевдокод нужен. Она не, не выкидывается на этапе выкладывания программы в оперативную память. Она выполняется только когда этот программный код нужен, когда этот программный код нужно выполнить вот, для корректной работы программы. Значит, у нас есть интерпретатор виртуальной машины, есть кэш-менеджер, такое промежуточное звено между, собственно, интерпретатором и псевдокодом или байт-кодом. Интерпретатор указывает, пункт 1, кэш-менеджеру, какой конкретно блок кода расшифровать. То есть блок кода, ну, если хотите, это вот один блок кода, это одна функция. Кэш-менеджер расшифровывает блок, опять же, подобно тому, как это делает распаковщик, он занимается вычислением ключа, получением ключа шифрования. Опять-таки, общаясь с ключом Гарданта, опять-таки, строя вот эту вот длиннющую формулу по выработке ключа шифрования так, чтобы не запрашивать никакие секреты с Гардантовского ключа, с Гардантовского аппаратного ключа. То есть все, все вырабатывается на лету. кэш вырабатывает этот ключ шифрования на лету, расшифровывает конкретный блок и... Тут важный момент, куда он его помещает. Помните, мы с вами говорили несколько слайдов назад про то, как операционная система выделяет память для виртуальной памяти процесса и что программа, она, когда загружается в оперативную память, она загружается в какое-то рандомное место вот этой вот виртуальной памяти процесса. Так вот. Вот представьте себе, где-то в рандомном месте этого виртуальной памяти процесса расположена ваша программа. Когда кэш-менеджер расшифровывает блок, он где-то вот в этой вот вселенной виртуальной памяти процесса, где-то в рандомном месте он создает, динамически создает еще один блок памяти, и уже туда происходит расшифровка. То есть эта расшифровка происходит не вот, не вот здесь, не в каких-то секциях .exe файла. Она происходит вообще в другом месте. То есть, если, грубо говоря, злоумышленник дампит вашу программу, то вот этого блока кода просто там не будет. Если этот блок кода еще не вызывался и не выполняется, если он не выполняется прямо сейчас, то в памяти, в процессе его просто не будет этого блока кода. Таким образом, кэш-менеджер расшифровывает блок кода, вот кидает его в этот в сектор. Этой виртуальной памяти процесса. Дальше происходит передача управления, опять-таки, интерпретатору. Интерпретатор выполняет расшифрованный код, после чего происходит удаление. И это крайне важный момент удаление блока, который мы только что расшифровали из памяти. Да, он может находиться в кэш-менеджере еще некоторое время. То есть он удаляется либо принудительно, либо по таймеру, если в кэш-менеджере. Долго, в кэш долго блоки памяти расшифрованы не хранятся, они вычищаются по таймеру. При этом предусмотрена система ограничения количества этих блоков. То есть если кэш-менеджер, кэш в, в оперативной памяти может храниться и в кэш только ограниченное количество расшифрованных блоков. Если это количество превышено, то принудительно все зачищается. Вот, поэтому, в оперативной, поэтому в чем здесь усиленная защита импорта? В том, что в единый момент времени... Только маленький кусочек вашей программы находится в расшифрованном виде. Во-первых, он расшифрован, вообще не пойми, где в этом дампе. А во-вторых, если злоумышленник не успел сдампить вот этот блок кода, то этот блок кода вычистился. И таким образом, чтобы сдампить все блоки кода, всю вашу программу, ему придется, ой, как надолго засесть с вот этой сдампливалкой, сидеть, сидеть и дампить постоянно программу и смотреть, какие там блоки динамически где появились. Задача крайне сложная, именно, именно скажем так, и это и есть защита вот усиленная защита от дампа, потому что она усложняет жизнь зло злоумышленнику просто на порядке. Вторая технология – это мутация кода. Мутация кода, я думаю, вы на сайтах протектора встречали такое, такое выражение, как полиморфный движок. Вот полиморфный движок – это, по сути, и есть движок, который заставляет код мутировать. Задача, которая здесь решается – это ввести злоумышленника в заблуждение. Он не должен понять, вот анализируемая функция – это оригинальная программа или какой-то просто мусор, добавленный протектором, какая-то пустышка. Он не должен понимать, как программа в целом работает. А у мутации кода… Ну, в скобках полиморфизма, есть две такие крупные технологии. Это изменение графа потока управления, то есть это перестановка блоков кода. Когда приложение выполняется условно не сверху, вниз, оно постоянно, то, точка выполнения постоянно прыгает из приложения. Вниз, вверх, вниз, вверх, постоянно по приложению прыгает. И понять, как, понять последовательность выполнения становится крайне тяжело. И также добавление мусорных инструкций, ветвлений, то есть это операторов условия, циклов и доп. логики. И также это преобразование арифметики. Опять же, на сайтах протекторов вы, наверное, видели такое понятие, как уровни полиморфизма или глубина. То есть, по сути, чем больше глубина полиморфизма, тем сложнее ваш код преобразуется, тем больше итераций, то есть, условно говоря, одно вот в случае с арифметикой, одно математическое выражение, оно разбивается на группу математических выражений с тем же результатом. Ну, грубо говоря, у вас есть 2, 1 плюс 1 равно 2. Я это могу разложить на бесконечное количество математических операций. 1 плюс 3 равно 4, 4 минус 3 равно 1, 1 плюс 2 равно 3 и так далее. Вот так, такую длинную последовательность, в конце которой будет как раз-таки результат исходного математического выражения. И, собственно, качество полиморфного движка, оно определяется тем, насколько код, вот этот генерируемый код, он похож на настоящий. То есть вот то, ту математику, которую я сейчас озвучил, это очень не похоже на настоящий код. Понятно, что такую математику можно будет просто схлопнуть автоматическими утилитами до оригинальной функции. А задача классного полиморфного, полиморфного движка это именно замусорить и запутать код так, чтобы он выглядел цельно как оригинальная программа. Что еще умеют протекторы? На самом деле мы обсудили сейчас самые важные, ключевые, наверное, технологии при защите протекторов. При этом, опять же, если посмотреть на листинг их достоинств, у каждого протектора, там огромное количество разных других фич. Среди них, например, есть контроль целостности. Важно понимать, что когда мы говорим о фичах протекторов, о любом, о любой технологии, ну, понятно, что они могут понаписать там чего угодно. То есть ни один протектор не будет вам раскрывать всю технологию, как и что он делает. То есть понятно, и поэтому проверить протектор, ну, к сожалению, можно только либо спросив тех, кто им уже пользовался, либо попользоваться им самим и посмотреть, работают, ломают или не ломают. А один из один из пунктов, один из дополнительных фич протектора – это контроль целостности. Здесь, на самом деле, масса вариантов, как это может быть организовано. Ну, например, это периодическая проверка хэша байткода кода интер и интерпретатора. То есть, вот, таким образом мы проверяем, не нарушена ли работа программы. Опять же, это в случае с виртуализацией. Можно добавлять еще проверку хэшей оригинального кода, незащищенного кода. То есть это так или иначе какая-то проверка проверка хэша, насколько часто в том или ином протекторе она выполняется, и что конкретно там сверяется, да, это уже вопрос к конкретному протектору и его, скажем так, добросовестности. Защита от отладки. Очень популярный пункт, при этом почему-то все считают его такой панацеей, что вот обязательно в протекторе должна быть защита от отладки. А при этом, если вы погуглите вот, «защиту от отладки», то, наверное, на первой странице вот, поисковой выдачи Google а вы найдете способов 10, вот как можно это сделать, и большинство из них это не какой-то вот единый надежный способ для борьбы с отладчиками, это, по сути, скажем так набор косвенных признаков того, что программа запущена под отладкой, именно косвенных. То есть, например, где-то регистр какой-то заполнился, где-то еще что-то произошло. Например, есть стандартная vnp функция вот из debugger present. Она находится, по-моему, в kernel 32 Прям. Вы можете, кстати, ее вставить в свое приложение, вот, не использовать никакие протекторы, ни, ничего не мешает. Так вот, вот есть, например, вот такой метод vnapi-функция. Она обходится, ну, достаточно просто. Опять же, вот в интернете есть масса примеров того, как защититься от этого. Есть изменение, опять же, регистра, есть замер времени работы той или иной функции. В любом случае, защита от отладки, это, ну, нельзя назвать это каким-то стопроцентным надежным методом. Потому что, да, окей, от самых известных отладчиков, их, при признаке их присутствия известны, да, спору нет. Но завтра выходит еще какой-то отладчик, который работает чуть-чуть по-другому. Все, защита от отладки мгновенно превращается в тыкву. Или если есть у каких-то хакеров, например, у сообщества хакеров, свой какой-то специализированный отладчик, который прекрасно знает вот все эти механизмы обхода и прекрасно их обходит. Дальше есть еще один пункт, о котором говорят на сайтах протекторов, это защита данных и ресурсов. Ну, тут, собственно, никакого секрета нет, это просто в экзешнике есть секция данных и есть секция вот RSRC, то есть это секция ресурсов. То есть это просто ее шифрование. Точно так же, как у нас, вот я показывал, шифрование секции кода. Никакой магии тут нет. И еще один пункт, который меня все время цепляет на сайтах протекторов, это водяные знаки. Как вы понимаете, на техническом уровне водяные знаки к защите не имеют вообще никакого отношения. То есть все, что я здесь вижу, вот, может, вы мне подскажете, зачем использовать водяные знаки, это защита от, ну, на юридическом уровне. То есть в чем, в чем ее суть? То есть вы, приобретая протектор, вы приобрели протектор, вы защитили приложение, и каждому клиенту, который покупает у вас вашу программу, вы выдаете, по сути, уникальную сборку. Уникальность ее... То есть сборка отличается только тем, что в экзешник внедрена специальная метка, которая так и называется «водяной знак». И в этой метке, ну, по сути, за зашито там, я не знаю, фио клиента, название его компании. И э, здесь может быть только защита на каком-то юридическом уровне. То есть если ваш софт утек, его кто-то поломал, вы всегда можете выяснить, хотя не всегда, вы всегда можете выяснить, э, у какого клиента это ПО утекло. Хотя, конечно, в чем проблема для какого-то хакера вырезать водяной знак, вот для меня лично загадка. Потому что тут, тут, тут, тут скорее история, если какой-то клиент выложил на торренты ваше приложение, почему-то не лицензированное, не Ну, в общем, сущность водяных знаков мне не очень понятна. При этом она натолкнула меня на рассказ о еще одной технологии, которая, внимание, спойлер, уже не актуальна для протекторов, но на сайтах многих протекторов в текстах, остаются до сих пор упоминания этой технологии, это тагант система В чем ее суть? А, я думаю, что вы все так или иначе сталкивались с небольшой проблемой при защите вашего ПО при помощи протектора. Это в реакции антивирусов. То есть, если вы загуглите, например, мутацию кода, то в первых ссылках вы увидите, что мутация кода обычно применяется при написании вирусов. Поэтому антивирус, когда видит, что приложение защищено, какой-то файл, XZ защищен, там откровенно есть признаки мутации кода, что-то он шифрует, он старательно прячет свой код, иными словами. Для антивируса такое поведение подозрительно. И, естественно, нередко возникает случай, когда... Просто антивирусы блокируют и блокируют программу, защищенную честную программу, абсолютно легальную, блокируют и помечают ее как вредоносное ПО. Кому-то это надоело. Есть американское такое сообщество IEE, оно в содружестве с производителями упаковщиков, с некоторыми антивирусами, вот пришло к решению. А давайте сделаем такой PKI-показатель. PKI Подобную архитектуру, то есть которая применяется для электронной подписи, и сделаем следующее. Каждому протектору, то есть это по сути водяные знаки, только немножко на уровень выше, каждый протектор, когда он будет продаваться э, вендору какого-то ПО, будет выдаваться специальная метка. И когда данный вендор будет применять протектор для защиты своего ПО, во все его программы, которые он будет защищать, будет внедряться специально его уникальная метка. И в какой-то момент... То есть эту метку всегда в какой-то момент работы приложение. антивирус всегда может зайти, посмотреть эту метку в программе, проверить ее через интернет на удаленном сервере, вот, и утвердится, ага, все, метка в белом списке. То есть это такая попытка защитить э, пользу, по сути, вендоров, которые используют протектор, потому что головная боль при ложных срабатываниях антивирусов была у всех, и у пользователей, и у разработчиков софта, и у самих антивирусов, потому что их просто в какой-то момент там за, за, засыпают просто обращениями, мол, у меня вот программа, она защищена протектором, и вот мне тут пользователи написывают, сволочи, Перестаньте блочить мою программу. Эта система поддерживалась многими антивирусами. Как я сказал, все, вся техническая база строилась на таком антивирусе, как Симонтек. Из российских антивирусов был антивирус Касперского, который входил в рабочую группу и в целом поддерживал внедрение этой системы. Но, несмотря на это, как вы понимаете, идея не взлетела. Потому что про... очень немногие антивирусы вообще были согласны изменить свою систему реагирования. То есть по сути чего им предлагалось? Им предлагалось изменить систему реагирования с превентивной, когда мы сначала проверяем файл, а потом позволяем ему запускаться, на систему, когда присутствие таганта должно как-то вот... То есть сначала мы проверяем тагант каким-то асинхронным способом, удостовериваемся, что он действительно не в черном списке, и тем, тем самым приложение типа должно быть, видимо, легальным. Легальным, правильным, не вредоносным. То есть немногие антивирусы с этим согласились, и, к сожалению, тема не взлетела. Но на сайтах многих протекторов до сих пор остается упоминание того, что вот мы поддерживаем систему Tagant. Поэтому, если вы увидите, не удивляйтесь. То есть вот, да, как выглядела метка. То есть это просто небольшой набор байтов в, в коде приложения который как раз по, естественно, по, который располагался, естественно, по определенному месту, который уже и чекали антивирусы. Возник вопрос. Вот Таганта не стало. Естественно, многие пекеры расстроились, потому что так или иначе они сталкиваются с этой проблемой, когда антивирусы а, помечают настоящее легальное честное приложение, защищенное протектором, как вредоносные. Пэкеры расстроились, и возник вопрос, а что делать-то? Мы задали этот вопрос в свою очередь антивирусу Касперского, который как раз-таки был в рабочей группе по Таганту, что советуете? Не знаю, насколько это можно говорить. Я общался с руководителем эвристического анализа, то есть как раз-таки руководителем отдела, который занимается именно анализом вредоносных, который занимается разработкой его движка по анализу вредоносных файлов. Его рекомендации достаточно простые. Во-первых, подписывайте файл цифровой подписью. Считает, поскольку цифровая подпись содержит указание вас как компании, это в глазах антивируса, как минимум Касперского, повышает надежность этого файла, повышает, вернее, надежность производителя этого файла и уже снимает как минимум часть подозрений. Во-вторых, а это проверять приложение через Вирус Total через сервис Вирус Total. А здесь есть два нюанса. Первое, вы помните, что я говорил про виртуализацию, то что один и тот же файл, защищенный два раза подряд с одними и теми же настройками, Выглядит по-разному, в нем меняется сигнатура, в нем меняется виртуальная машина, в нем меняется псевдокод. Так вот, здесь можно в случае с Тотула можно как-то поиграться, то есть защитить несколько раз приложение и забросить вот эти разные сборки, вот разные, защ... разные версии защищенного приложения на вирус VirusTotal и просто посмотреть, на что из них больше реагируют антивирусы. При этом, конечно, надо понимать, что движок, которым располагает вирус total движок того же касперского и движок который касперский уже использует в своем по немножко разный То есть движок который на вирус total он немножко усеченный поэтому какой-то стопроцентной картины естественно вы не получите даже с вирус total третий пункт это добавлять программу в белые списки антивирусов ну, на сайте большинства антивирусов они есть и они как правило на них все-таки реагируют. когда вы загружаете свою программу они могут попросить вас предоставить ну, хоть какие-то пояснения к тому защищенному и, по сути-то, неработающему файлу, который вы им предоставили. И, соответственно, как-то учесть, как-то подучить немножко свой механизм обнаружения вирусов, чтобы не детектить честные... Программы. Ну и три четвертый момент – это не стесняться общаться с антивирусами о ложном срабатывании, потому что, опять же, для антивируса это тоже головная боль, что, ну, представьте себе, как поступит, как чаще всего поступает пользователь приложения, вот он запускает приложение, вот негодяй антивирус. Начинает это приложение блокировать. Какое самое частое действие у пользователя? Естественно, отключить антивирус. Мне же с программой надо поработать. Вот, естественно, я отключаю. Поэтому антивирусом вся эта ситуация тоже не на руку. Поэтому не стесняйтесь к ним обращаться. Они подскажут, как и что лучше сделать, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний, либо сделают что-то уже на своей стороне. Коллеги, на этом... С презентационной частью мы закончили. Теперь перейдем к демонстрационной. Я вижу уже один вопрос, насколько это замедляет выполнение. Вот ровно это мы сейчас и посмотрим. Я включаю демонстрацию. Так, сейчас у вас должен отобразиться зеленый экран, а вот сейчас мой рабочий стол. Так, коллеги, которые у меня... У меня мои, мои коллеги, которые следят за корректностью презентации, если вдруг что-то не отобразилось, пожалуйста, мне напишите по оговоренным каналам. Да. Смотрите, что нам нужно для тестирования. Тестироваться мы будем... вернее, проводить демонстрацию. Мы будем на примере нашего протектора, Guardant Protection Studio. Что нам понадобится? Во-первых, у нас есть... Лаунчер, который мы накидали и специально для этой, этого вебинара, который как раз-таки будет замерять, сколько приложение запускается в будущем в абсолютно незащищенном виде, сколько приложение запускается в упакованном виде, и насколько сильно замедляются функции при уже накрытии виртуализатором. У нас есть тестовое приложение, которое выглядит вот так. Данная иконка, первая иконка будет зажигаться, когда в лаунчере я буду запускать простую функцию. Вторая иконка будет зажигаться, когда я буду запускать в лаунчере сложную функцию. И, соответственно, обращение к ключу будет зажигаться, когда я буду нажимать в лаунчере именно обращение к ключу. Сразу говорю, что, несмотря на то, что мы Будем проводить демонстрацию на примере Guardant Protection Studio, хочу напомнить про то, где конкретно вот в этом вебинаре находится, где конкретно в этих технологиях находятся утилиты из состава Guardant SDK. Вот когда вы пользуетесь мастером лицензирования и автозащиты, то вы пользуетесь упаковщиком. Да, он немножко доработан, он, не, он содержит не просто вот шифрование секций защиту импорта, но... Мастер лицензирования автозащиты – это просто упаковщик. В составе GARDANT SDK есть технология как раз-таки усиленной защиты от дампы и виртуализации кода – это GRD Armor. Если вы сидите на GARDANT SDK, настоятельно рекомендую использовать именно GARDANT Armor. Теперь запускаем… у нас есть приложение, давайте его замерим. Запускаем. Вот 15 миллисекунд у нас занимает запуск приложения, то есть… Выделение, как вы понимаете, да, теперь мы уже знаем. Выделение э, виртуальной памяти процесса, распаковывание туда файла, не распаковывание, извините, а размещение там exo-файла, размещение всех библиотек и передача управления уже в секцию с исполняемым кодом. Теперь вызовем простую функцию. Она у нас... 0.3. Давайте я несколько раз прощелкаю, чтобы у нас было репрезентативно. Да, 0.3. Сложно у нас занимает 19 миллисекунд. Вот с этим знанием теперь защищаем приложение. Запускаем GARDAN Protection Studio. Да, коллеги, еще давайте сразу посмотрим, сколько у нас весит исходное приложение. Оно весит, ну давайте округлим, 10 10600 килобайт. У нас весит это приложение. За, за, запомнили, 10600. Теперь запускаем GARDAN Protection Studio и пока что применяем только упаковщик. Добавляем нашу программу. И указываем номер компонента. Для тех, кто не в курсе, как работает GARDAN Protection Studio, что за номер компонента, вкратце. Номер компонента – это такой объект, на который, который является таким связующим звеном между лицензией, то есть лицензионными условиями, ограничением по времени, по запускам, и между защищаемой программой. То есть это такой абстрактный, абстрактный объект. При этом у этого абстрактного объекта есть алгоритмы шифрования уникальные. То есть каждый компонент с уникальным номером, по сути, означает какой-то AES-ключ с уникальным шифрованием, уникаль... AES-алгоритм с уникальным AES с уникальным ключом шифрования. Поэтому в случае с Guardant SDK можно провести аналогию, что здесь я указал, ну, грубо говоря, номер алгоритма, на котором будет шифроваться приложение и наш код. Итак, мы здесь пока применяем только технологию упаковки и запускаем защиту. Приложение у нас получилось немаленькое, оно специально сделано с такими жирными, тяжелыми функциями, поэтому... Запаковка, упаковка приложения может занять некоторое время. Так, друзья мои, мне что-то активно написывают. Да, коллеги, вижу ваш комментарий, причем вижу его именно потому, что мне пишут мои коллеги. Немножко попозже я открою это. В конце уже презентации. Про характеристики компьютера. Вот, у нас есть защищенная программа. Сразу говорю, что лицензия на компьютере моем уже установлена. То есть лицензия, содержащая нужный ключ шифрования, у меня уже установлена. Мы берем эту программу. Давайте, кстати, сразу посмотрим ее размер. Есть, у нас есть, во-первых, защищенное хранилище, куда вырезаются, кстати, файлы. То есть, в отличие от схемы, которую я рассказывал, когда данные помещаются в секцию 3, в случае с Гордантом они вырезаются вообще во внешнее хранилище, чтобы добавить в защиту еще и там, защиту импортов, чтобы обращение шло к внешней делике. Сама, сама эта делика, кстати, еще и виртуализирована. Сама вовне. Итого, у нас получается уже сколько? 13,5 тысяч. То есть против 10600 у нас уже получается 13 тысяч. Давайте поместим их в место, которое ожидает протектор. Папочку поместим. И посмотрим, что у нас сейчас будет. Обновляем лаунчер. Вот у нас появились функции. И смотрим, сколько теперь займет время на запуск. Как уйдет времени. Как мы видим, время в четыре раза дольше. Теперь посмотрим функции. Измениться, на самом деле, ничего не должно. Да, у нас по-прежнему иногда проскакивает очень быстро. Сразу оговорюсь, да, что, естественно, лаунчер и нативное приложение, они обмениваются сообщениями, поэтому, возможно, некоторая погрешность в работе таймера. Потому что, да, вот 0, 0, 2, 0, 3. Ну, давайте оставим 0, 3, среднее значение. Есть сложная функция, то есть по-прежнему ничего не изменилось. И, допустим, мы уже внедрили, мы уже сейчас... Замеряем скорость обращения к ключу. Ключ у нас в данном случае не аппаратный, он программный для, для упрощения. Но, по как бы, сути, это не особо меняет. Теперь, вот мы замерили, убедились, что да, действительно, время выполнения дольше. Теперь нам остается открыть студию и защитить конкретные три функции. Для этого, поскольку у нас нативный файл, мы выбираем map, map файл. И выбираем из него функции. Повторюсь, у нас приложение достаточно жирное получилось. По-моему, там 32 с половиной тысячи функций. Сейчас поэтому... что сюдя задумался. Да, 32 700. Да. Мы ищем из этого пространства нужные функции. Вот есть функция простая. Поскольку мы сами их писали, мы, естественно, точно, точно знаем их название. Функция сложная. И функция обращения к ключу, которая у нас названа как run-feature. Вот у нас run-feature. Вот эти три функции, которые в нашем тестовом приложении мы считаемся как самые ценные и которые, к которым мы будем как раз-таки применять технологию виртуализации кода. Вот у нас выбрано три функции. По-прежнему выбран номер компонента для упаковщика. И теперь мы проводим защиту. Она сразу, скажем так, что займет у нас какое-то время, потому что функции специально сделаны очень тяжелыми. И в этот момент я могу уже продемонстрировать то, что у нас вроде как просили. это сведения о системе. Вот они. Так, на тему немножко протектора, пока у нас есть время, пока защита проходит. Если ваше приложение состоит из многих файлов, оно достаточно тяжелое и выполняется долго, то Gordano Protection Studio можно запускать в консольной версии на Билл-сервере, например. Все, что я сейчас указал, путь к нативному файлу, номер компонента, адрес map файла, функции, это все сохраняется в файл проекта, и потом достаточно этот, этот файл просто подложить под консольную версию на билд сервере, она защитится сама. При этом по просьбе, кстати, одного из клиентов мы сделали э, возможность, со, скажем так, секьюрного сохранения файла проекта. То есть сейчас в файле проекта будут, будет содержаться, ну, по сути, а есть ключ от фичи от вот этого номера компонента. И если кто-то, кому не надо видеть этот ключ, зайдет на ваш билд-сервер, откроет файл проекта, его можно открыть простым блокнотом, потому что это, по сути, XML-ка, он может увидеть все секреты. Так вот, у студии есть специальный режим сохранения проекта, когда файл получается не один, а их получается два. Файл проекта и зашифрованный такой вот зашифрованные все зашифрованные секреты все и соответственно они зашифрованы на внутреннем ключе в garden protection studio и они расшифровываются именно в момент защиты приложения то есть на диске они в открытом виде не оказываются поэтому этим режимом также удобно пользоваться если у вас на бил сервер кто-то ходит кому вы кому от кого вы хотите скрыть секреты так у нас прошла защита мы помещаем ее получившиеся файлы в ожидаемое место для лаунчера сразу сравним размер у нас было 13 с половиной кажется тысяч килобайт размер упакованного файла с незащищенными функциями с не, не вернее не виртуализированными функциями сейчас мы виртуализировали три функции у нас размер стал уже 13.770, то есть на почти 300 килобайтов у нас увеличился размер файла. Давайте запустим. Обновим лаунчер. Вот у нас все функции защищены. Запускаем. Да, ну, чуть побольше. Давайте еще раз для чистоты эксперимента запустим. Да, ну, плюс-минус то же самое, да, что. Не, не, не плюс-минус, да, то же самое, что было в прошлый раз. Теперь посмотрим на запуск функций. Уже чуть-чуть подольше. Еще чуть подольше. И обращение к ключу. По сути, обращение к ключу это три стандартные функции, поэтому тут даже какого-то замедления скорости нет. Итого, друзья, на самом деле, с демонстрацией на этом протектора все – что, мы, что тут можно понять, что тут можно вынести вот именно из этой демонстрации? О том, что функции, естественно, они становятся сложнее. Функции, естественно, запускаются с, с большей задержкой, чем в исходном файле. Вот. Но при этом как бы в данном случае не особо. Опять же, очень сильно зависит от конкретной функции. Если, например, я сейчас защищу... Все приложение, что конкретно, как, конечно, мы ни в коем случае не рекомендуем делать, все тридцать, сколько там, 32 тысячи функций, у меня, скорее, прилож... скорее всего, приложение просто не, загруз... не, не, не запустится, потому что не хватит памяти для всего этого. Поэтому очень важно подх... правильно подходить к выбору функций, при этом не защищать, не виртуализировать какие-то циклы, какую-то прям сложную и, самое главное, неценную логику. То есть нет никакого смысла защищать неценную логику. Виртуализировать имеет смысл только те функции, которые, которые скажем так, представляют собой сердце вашего приложения, которые самые главные. Коллеги, на этом все.